Здравствуйте! В этом видео я хочу вам рассказать и показать всю правду о том, как действительно происходят телевизионные разоблачения, особенно когда вам пытаются выдать грязную ложь за чистую монету. И тот сюжет, о котором сегодня пойдет речь, он поставил на уши всю графологическую и не только общественность. Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка «Современная графология». Вы знаете, я решила не замалчивать произошедшую со мной ситуацию, поэтому буду благодарна вашему максимальному репосту, комментариям и лайкам к этому видео. На одном из эфиров мне показали почерк и попросили его охарактеризовать. В принципе, для меня дело это абсолютно привычное. и Я рассказала ровно о том человеке, чей почерк я видела на стенде. Но, внимание, в начале эфира мне говорят что это два почерка двух разных людей. Вы знаете, мы предлагаем вам две надписи двух разных людей. Одна и та же фраза. Что вы скажете о характере этого человека и о характере этого человека? Далее, в самом конце, уже получив мою оценку, говорят, что это почерк одного и того же Человека. Судебный медицинский эксперт сказал бы по особенностям, что это писал один и тот же человек. А Более того, отклеив надпись, мне говорят, что это оказывается почерк Ленина. Вы можете себе такое представить? Давайте мы отклеим, кто это писал. Во всех случаях это написал Владимир Ильич Ленин а, до того, как он перенес инсульты после. Разоблачение напоминает разоблачение экстрасенса. Здесь разоблачили графолога, и так как графолог описал неверного Ленина, то получается, что разоблачили графологию, и по почерку определить характер ну, никак нельзя. Вы можете в это поверить или представить. Но мы, графологи, уже давным-давно изучили почерк Ленина от и до. И на многих эфирах я рассказывала об этом человеке напрямую. И уж тем более у этого человека далеко не женский почерк. Подпись его ставится не В и Ленин, а Ульянов Ленин, он расписывался. Эти вещи мы знаем практически со школы из детства. И, конечно же, каноны прописей того времени существенно отличаются от того, что мы имеем сейчас. Мы же видим абсолютно стандартный женский почерк ничем не выделяющийся с черно-белым восприятием мира. Либо хорошо, либо плохо. Девочка-отличница, девочка-хорошистка. Хочу вам проиллюстрировать более наглядно. Внимание! Найдите 10 отличий. Даже не графологу и даже невооруженным взглядом Видна существенная разница в этих образцах. Кстати, как оказалось, программа «Жить здорово» уже использовала этот почерк в одном из своих сюжетов. Я также находила его в интернете, на их сайтах. И был один очень-очень грамотный комментарий. А зачем Ленин писал один и тот же текст дважды? Естественно, мы-то с вами уже понимаем, что этот почерк далеко не Ленина. Вам не кажется это странным? Давайте посмотрим на самом деле на оба этих образца, на оба представленных образца. Давайте их разберем, что же за личности все-таки открываются перед нами на самом деле. Относиться к Ленину можно как угодно. Считать его действия правильными, либо неправильными. Здесь мы говорим немножечко мы здесь говорим о Ленине как о личности. Давайте посмотрим повнимательнее на его почерк. Итак, мы здесь видим самобытный индивидуальный стиль, уникальность этого человека в каждом движении, в каждом штрихе, абстрактное видение мира человеком-управленцем, человеком, который находится над миром, над ситуацией. То есть он видит и управляет этим процессом, ему дано видит мир с высоты птичьего полета. Он не будет разглядывать каждое дерево и каждого жучка. Он смотрит на картину сверху. Развитые буквы, комбинаторные связки, развита вертикаль почерка, комбинаторность мышления, быстрая скорость. Посмотрите, насколько точно и четко этот человек организовывает свои действия и дела. Посмотрите, как расположен его текст на этом листе бумаги. Неординарный, уникальный, гибкий, интеллектуальный, очень легкая верхняя зона, те самые отростки, которые уходят вверх в его буквах. То есть мы говорим о том, что интеллектуальная деятельность его забавляла. Ему действительно нравилось, и он по праву считал, что быть умным это очень здорово, и неспроста у него возникла Всем известная фраза «учиться, учиться и еще раз учиться». И он не понимал, как другим людям это может быть вовсе неинтересно. Если же мы заглянем в нижнюю зону, то мы увидим очень много различных угловатых форм с точки зрения реализации такой человек был догматиком. То есть как оно сказано, так оно и должно было быть сделано. Был достаточно требовательным в этом плане давайте сейчас обратимся к тому почерку Ленина, который был предоставлен мне программой «Жить здорово». Кардинальная разница. Не находите ли? Почерк стандартной формы, по нашим канонам прописи. Медленная скорость, правда с плюсом, а развита средняя зона, но уж никак не ни верхняя, ни нижняя, как в почерке Ленина. Не вертикаль, то есть жизнь в настоящем, здесь и сейчас. Рука явно женская, возраст не старше 25 лет. Усидшивая, да, исполнительная, такая хорошая девочка, комсомолка. Она не лидер, и ее мотивация не достижение целей, а избегание неудач. Более того, очень чувствительна к критике и очень важна оценка ее действий окружающими людьми. То есть, что они скажут, что они подумают, как она будет выглядеть в глазах окружающих. Да, трудоголик, но по ходу дела на этой передаче как раз таки и выполнять всю черную работу и даже функции других, чтобы выслужиться и подняться по карьерной лестнице. Ну что ж, ее право, мы не будем ее судить, но не право выдавать себя за столь умного и Такого человека, который действительно смог перевернуть страну и сделать то, что он сделал. Да? И это видео я записывала именно для того, чтобы вы тоже могли быть в курсе и чтобы вы видели то, как вас могут обманывать на телевидении, и как происходят некие разоблачения экстрасенсов, графологов и так далее, и так далее, и так далее. Заметьте разницу. Разница сейчас перед вами. Два кардинально разных почерка. Естественно, дать ложный почерк, услышать оценку графолога и потом говорить, что графолог был неправ, и поэтому характер по почерку определить нельзя. Задумайтесь. И очень вас прошу максимальное количество репостов, лайков, потому что я не хочу оставлять эту тему так и ни в коем случае не буду замалчивать произошедший инцидент. И, кстати, подписывайтесь на мой канал, будет еще очень много всего интересного. До встречи!